Здравствуйте, я Игорь Черноусов. приветствую вас на своем YouTube-канале. Итак, как сделать массовую рассылку легко и просто. Я записываю это видео как отчет для заказчика, передаю ей привет, Наталья, спасибо вам большое. Рассылка была выполнена по тематике, которая мне очень нравится, тематика эзотерика. Те, кто интересуется саморазвитием, ссылки на вот эти рекламируемые ресурсы вы найдете в описании моего видео. Сам очень этим интересуюсь, поэтому рассылку делал с удовольствием. И в этом видео я вам покажу всю эту кухню изнутри, как же это все работает. Базу контактов, 4000 скайп-контактов, предоставил заказчик. Мой косяк, конечно, заключался в том, что я эту базу не отчекал, не проверил скайп-чекером, потому что в процессе рассылки проявились некоторые невалидные скайп-аккаунты. Когда базу собираю я, я ее чекаю. Наталья предоставила варианты приглашения в друзья, написала несколько вариантов по своей тематике, потому что база была уже заточена под тематику эзотерика, и написала два варианта коммерческого предложения. Второй мой косяк заключался в том, что, конечно, надо было посоветовать сократить объем вот этого коммерческого предложения, потому что сами понимаете, что тексты тяжело читаются, плюс не удалось их раскрасить всяческими рожицами. И, конечно, достаточно много ссылок в тексте коммерческого предложения, это тоже не есть правильно. Все эти ссылки, кому интересно, в описании видео смотрите, развивайтесь. Рассылка осуществлялась с 200 скайп аккаунтов, я задействовал для этого 200 скайп аккаунтов. Рассылка проводилась четыре потока и проводилась в течение двух дней. То есть в первый день отправлялось приглашение в друзья и отправлялось первый раз коммерческое предложение, а на следующий день отправлялось только коммерческое предложение. Цель вот этой вторичной отправки заключалась в том, чтобы продавить первое коммерческое предложение, то есть чтобы первое сообщение 100 дошло. До кого-то дойдет одно, до кого-то может даже дойти два. Но это специфика работы самого скайпа, кто долго пользуется скайп, знает, что иногда сообщения приходят с достаточно большой задержкой, иногда какой-то скайп аккаунт как прорывается и там появляются десятки сообщений. Скайп аккаунты, через которые я отправлял, они каждый день активизируются, то есть каждый раз происходит вход в скайп, это приводит к тому, что обновляются базы скайпа и сообщения на валидные skype аккаунты с вероятностью 100% обязательно дойдет. Ну, а теперь я вам покажу, как это выглядит изнутри. Вот открою один из skype аккаунтов, с которых шла рассылка. Вот, посмотрите, отправлялось вот такое, как я уже говорю, громадное сообщение. Видите, вот вчера оно было отправлено, вчера оно было получено даже этим человеком. Вот Человек даже начал тут что-то писать. Вот этот человек, видите, даже подтвердил добавление в друзья. Вот еще один человек, который тоже подтвердил добавление в друзья. Это вот люди, которые просто получили сообщение. Вот, то есть вот таким вот образом это выглядит изнутри. Вот эти все Skype аккаунты, они все живые были. То есть люди все получили запрос на добавление в друзья и, естественно, получили вот такое сообщение коммерческого плана. Вот это вот все в аккаунте Саня Голуби. Сейчас войду в другой скайп, покажу. Вот я вошел в другой скайп. Александр Кузнецов. Конечно, некоторые скайп-аккаунты после рассылки были заблокированы, но это нормальная ситуация. Хотя с каждого скайп-аккаунта отправлялось всего лишь по 20 сообщений. В итоге с 200 аккаунтов я как раз все 4000 закрыл. Вот Елена Рыльская. Видите, она тоже добавилась, друзья получил сообщение, какого сообщения и так далее. В этом аккаунте не так много людей подтвердили заявку добавления друзья. Вот. Ну, опять же, сейчас выйду из этого скайпа, войду в другой аккаунт, вхожу в еще один аккаунт. Алина, вот здесь тоже есть подтвержденные контакты. Вот видите, кто-то тут даже пишет что-то. Сейчас посмотрим, как здесь шло. Вот видите, подтвержденный контакт тоже человек подтвердил. Вот еще человек тут даже что-то спрашивал. То есть, конечно, рассылка идет по контактам, которые не являются друзьями, но рассылка выполнена была честно. То есть, если бы я еще базу бы отчекал, то было бы вообще хорошо. Результаты, конечно, по этой рассылке могут проявляться через еще несколько дней, потому что многие люди не вхошли в Skype свой получит это сообщение с каким-то запозданием. Вот таким вот образом это работает. Если вам интересно, если вы заинтересованы в массовой рассылке по Skype, контактам, пишите свое рекламное сообщение, желательно короткое. Определяйтесь с базой. Базу могу напарсить я, можете передать свою. И я вам в течение нескольких дней разошлю ваше коммерческое предложение. Большое всем спасибо. Занимайтесь эзотерикой, развивайтесь. С вами был Игорь Черноусов. Желаю счастья.